Если вы не хотите просрать свой день, не просрите первый час. В науке есть такой термин, как «моментум». Он гласит, что у вас есть три главных цифровых врага. Первый — это цифровая перегрузка. Слишком много требований и слишком мало времени на их выполнение. То есть информации слишком много, а времени на ее изучение слишком мало. Второй — это цифровая деменция. Вы делегируете работу вашего мозга различным гаджетам и другим устройствам. Происходит следующее. Вы буквально тупеете. Да, наши смартфоны делают нас тупее. Я разговаривал об этом с одним нейрохирургом, и он мне сказал, что когда мы пользуемся GPS-навигатором, и он говорит нам, когда и куда повернуть, наш мозг раз за разом теряет естественные навыки ориентации. Мозг не тренируется, и навыки теряются. Третий враг — это цифровое разрушение. Это когда нас отвлекают тонны рекламы, уведомлений и новостей в ленте, так как в наше время все крупные компании борются за наше внимание. Сейчас многие говорят про концентрацию, как ее улучшить и где ее взять. Так вот, я расскажу вам об одном из лучших лайфхаков для вашего мозга. И сначала вы, скорее всего, возненавидите меня за него. Но как мозговой тренер, я обязан вам о нем рассказать.